друзья мои всем привет у нас была такая прям супер непогода навалило очень очень много снега в общем забираем очередную партию автомобилей сегодня будем забирать только автомобили которые привезенные с японии авторинка зеленого сегодня не будет Итак, это Хайс 17 год значит стоимость автомобиля составила в владивостоке на сегодняшний день по сегодняшнему курсу вот вот только только забрали 1 миллион семьсот тридцать три тысячи рублей это задний привод три с половиной балла 82 тысячи пробег привозили такой же вот недавно но 4 ВД автомобиль обошелся на 200 тысяч дороже этот хайс пришел на лете пришел э, соляра была летняя она замерзла то есть закатывали автомобиль грели привезли резину поставили зимнюю резину он у нас по кстати в москву все автомобиль завели автомобиль значит в рабочем состоянии так э, ну, опять же я не могу сказать то что это редкий автомобиль да но допустим я их ищу подбор очень-очень редко платежки глонасс это автомобиль на Юрлицо, естественно на автомобиле есть глонасс три с половиной балла три с половиной балла он 82 тысячи пробег кузов идет на автомобиле целый Ну вот какая-то вот царапка да по левой стороне ну вот это смешно это все вот они вот они идут а 3 это это все тряпка оттирается полируется есть какая-то вмятинка у нас на на крыле даже не а вот она вмятинка это сущие мелочи Итак, значит давайте посмотрим салон давайте посмотрим внешне и салон то есть нет, такие автомобили берут куда-то в бизнес в работу в семью такие автомобили не идут это именно такие прям рабочие рабочие лошадки грузовые как я уже сказал автомобиль идет задний привод сзади мост автомобиль абсолютно не ржавый снизу установлена запаска здоровый автобус пришел он вот на а, вот этих колесах то есть напоминаю колеса переобули уже здесь огромный просто салон огромное багажное отделение то можно перевести всю квартиру доступ на второй ряд сидений идет с двух сторон вот такие вот форточки здесь скамейка это складывается убирается можно сделать с ней все что угодно. 1 миллион семьсот тридцать три тысячи стоит этот автомобиль. очень хорошее состояние салона вот опять же в таком состоянии он приехал с японии то есть, здесь никто ничего не мыл не намывал никто ничего абсолютно не делал автомобиль 2017 год задний привод это друзья мои уже honda fit gk 3 кузов Итак, он восемнадцатый год Пробег 60 тысяч. Автомобиль привезен на продажу. По стоимости он будет стоить 940 тысяч. Приятный цвет. Значит, повторители, пришел автомобиль на летней резине. Сложная ситуация в городе. Очень сложная. Большие сугробы. Дороги чищены, но плохо. Где чищены, там голимый лед. Вот купили комплект вот таких вот штук. Значит, а, по три штуки на колесо. Не знаю, они идут такие универсальные, то есть на все автомобили. Вообще попробуем, что это такое, потому что автомобили забирать нужно стоянка здесь платная, брокерская стоянки. Так, 18 год, 60 тысяч пробег. Приятное состояние салона. Я очень люблю, когда автомобили приходят чистенькие, аккуратненькие. Когда делать, ну не то, что ничего не нужно, да, а по минимуму. То есть, в любом случае автомобили, которые продаем они подготавливаются потому что ну знаете по себе знаю да как подборщик когда ты приходишь смотреть чистый автомобиль и когда ты приходишь смотреть грязный автомобиль есть такие автомобили камера заднего вида есть есть такие автомобили 4вд на вариаторе есть такие автомобили гибриды Кто смотрит постоянно мои видео, я думаю, обратили внимание, да, то, что фиты, fit это вообще хиты, ребят, продаж. постоянно эти машины и мы покупаем, продаем, и у нас покупают. И в подборе у меня заказывают на авторынке зеленый угол. И привозим мы эти автомобили. И вот реально просто просто хит продаж автомобилей. Значит, комплектажка это у нас простая. Японе всякие штуки записал, замены. Так, половинка руля здесь идет, круиз-контроль, антиюз. Кстати, полезная штука, очень полезная штука вот зимой. Климат, корозерия, клевая магнитола, 60 тысяч пробег. кстати друзья мои возможно это будет крайнее видео возможно в этом году я еще точно вам сказать не могу но возможно получится так то что увидимся мы с вами только в следующем году подкапотное пространство итак это 18 год 940 тысяч на дроме нет но в ближайшее время автомобиль появится еще вот такой вот Прада. Сейчас мы его немного почистим. Я вам его покажу. В общем, чисти, не чистый, все идет замерзшим. Итак, это Prado, Прада. 19-й год, 11 й месяц. 4 балла. Пробег на нем 27 тысяч. Автомобиль обошелся 2 миллиона 516 тысяч. Клевая цена. Цена идет, ребят, подарок. Линзы, туманки, сонары. Практически новая летняя резина. Оп, электро. Черный, чистейший салон. Аукционника не вижу. То есть, как видите, он идет не на тряпке, он идет на коже. Посмотрите раму. В каком состоянии рама? Кодка на пороге, на пластике. где вот такого прада возьмете с таким пробегом за такую сумму денег еще и в таком состоянии семиместный ребят семь мест так ну ладно смотрим дальше сейчас все что-нибудь будем откапывать расчищать до забирать ну ребят я кстати хочу вам сказать тема вот это работает прям вот каша да вот такая вот и машина едет ребята планика перемещаемся на стоянку покажу автомобили которые уже забрали и немного хочу поговорить да про дату выпуска автомобиля на примере данного автомобиля Итак, по японии данный автомобиль идет 20 год 20 -й. но по факту автомобиль идет 18 год 11 месяц поэтому будьте внимательны при покупке автомобиля именно на аукционах японии да потому что есть такие а, деятели которые сами покупают автомобиль и в случае покупки проходного автомобиля вы можете просто попасть на хорошую денежку. Итак, оценка 5 баллов. АА. Пробег 11000 тысяч. Комплектация GT. Ну, как бы не просто GT идет, да, а GT идет с черной крыши И еще вам сейчас покажу комплектацию gt Nero. Значит, данный автомобиль стоит на дроме, продается он за 1 миллион шестьсот девяносто девять тысяч рублей. Ну, короче говоря, за... Миллион семьсот Значит, есть у нас санары установлены, туманки, штатно Тойотовское литье, хорошая летняя резина. Головной свет здесь просто шикарный. Черная крыша, черные зеркала идут. Повторители. Естественно, здесь есть бесключевой доступ. Сзади такой огромный массивный спойлер. Метла. Также есть санары. Значит, ну, такой на самом деле <с nesse> не особо большой автомобиль. Из минусов хочу сразу отметить, минусы данного автомобиля так же как и ну, есть другие марки автомобиля да это расположение ручки открывания задних дверей она расположена очень очень удобно и допустим если вы едете с детьми на автомобиле да это постоянно придется детям двери открывать так багажное отделение салон новый оценка салона а чистейшая багажное отделение чистейший ребят салон а От джеттенера отличается по салону ну, сейчас мы вернемся покажу значит полный руль круиз-контроль кнопка старт тысяч, электронный ручник все есть есть абсолютно все коричневые вставки идут родной аукционный лист родная оценка родной пробег идеальное состояние кузова 1 миллион 700 тысяч рублей очень хороший вариант для города есть 4 воды есть передний привод есть автомобили гибридная версия двигателя 1 и 2 и 1 и 8 но вот это уже идет GT нейро комплектация знаешь все шер 19 год оценка четыре с половиной балла значит, видите это черное литье и салон идет с белыми вставками сейчас покажу стоимость автомобиля 1 миллион на дроме его нет на дроме его нет но ориентировочная стоимость 1 миллион 620 тысяч рублей пробег на автомобиле 33 тысячи. тоже идет Черная крыша. Черная крыша с белым-белым снегом. Низ автомобиля. Ребята, вот видите, сколько я вам автомобилей показываю, которые идут именно к нам на продажу. Мы стараемся брать не что-то среднее, да, а стараемся брать клевые автомобили все в клевых комплектациях но естественно они заходят у нас по очень хорошей цене то есть плохие автомобили мы не покупаем ни на продажу ни под заказ белые вставки сиденья такие знаете вот как ковшом они идут значит кожаный руль кнопка старт здесь тоже вот перфорация такая вот идет интересная 33 тысячи пробег аукционный лист кузов идет тоже абсолютно весь целенький черный потолок практично когда черный потолок автомобили здоровенная просто магнитола стеклоподъемники идут в одно касание круиз-контроль тоже вот такие вот интересные здесь ставочки идут климат-контроль идет двухзонный есть обогрев обогрев подогрев передних сидений регулировка руля по вылету и по высоте